Набираем петли любым удобным способом. Я набираю обвивом. Провязываю ряд. Теперь начинаем провязывать ряд ручную. Убрали нить из нити водителя. Выставляем иглы в среднее рабочее положение. Так, чтобы у нас открылись язычки. Прокладываем нить через все иглы и начинаем провязывание. Первые два, две петли. Петли идут рабочими обычными провязали, оставили их вперед, и теперь начинается, собственно, сам узор. Каждую следующую петлю рапорта узора мы доводим до края игольницы всего 7 игл: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Следующие две петли рабочие маленькие петли. Ставим в переднее положение. И так до конца узора. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два. Формируем петли. Одноигольный декер аккуратно. Поддерживая декером петли, чтобы они не слетели, выставляем иглы в переднее положение, закрываем язычки, берем среднюю иглу, вот она, с трех снимаем, раз, два, эти длинные длинные петли надеваем на среднюю можно делать по одной петле если боитесь пропустить и со второй стороны раз два три на среднюю раз два 2, 3, на среднюю, лучше делать по очереди, 1, 2, 3, на среднюю, иглы вперед. Таким образом снимаете все полотно на, на среднюю углу. Не трогаем только иглы, петли, которые у нас были провязаны обычными петлями. Рабочая нить с правой стороны, масса пустых игл, и мы просто оформляем ряд. Те же самые обвивы, только они у нас получаются в другую сторону. Если мы изначально провязали не 2, а 3 ряда, сейчас обвивали бы иглы в том же направлении, в котором начинали вязание. Выполнили набор петель. Иглы в переднем положении. Провязываем ряд очень аккуратно. Если видите, что где-то есть... Ну, можно еще раз выставить иглу в переднее положение, она будет надежнее. Теперь мы провязываем второй ряд уже готового полотна. И можно дальше выполнять вязание по расчету. Отделочный край выполнен.